Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, если вы не забыли, у нас розыгрыш. Будем разыгрывать мы с вами силиконовую форму сердца. Вот такой вот. Эта форма очень удобна как для выпечки, так и для мусовых десертов. Правда, печь я в такой не пробовала, потому что все-таки э, не сохраняются такие красивые грани. Но вот мусовый десерт в ней отлично получается. Давайте же разыграем. Вы оставляли мне ссылочки на место, где вы поделились этим видео в описании. И сейчас я ссылку на данное видео вставляю онлайн в рандомайзер и здесь мы уже увидим, кто же победил. Победила вот у нас ссылочка с контакта. Сейчас мы откроем страничку и посмотрим, чтобы видео еще оставалось у вас на страничке и чтобы вы были из Украины, потому что в другую страну отправить не могу. Так, я вижу, что видео до сих пор у вас на страничке. Сейчас мы перейдем, посмотрим, откуда вы. Вы из Межевой. Анечка, я вас поздравляю. Сейчас отправляю вам сообщение. Обязательно зайдите в контакты, проверьте, ответьте мне, оставьте мне реквизиты. А другим желаю успехов на следующем обзоре. Только сделала вот заказ из Китая. Когда он придет, тогда будет обзор и новые, соответственно, розы. И все, собственно, Анечка, ловите мое сообщение, очень жду на ваш ответ А с вами, как всегда, был Кекс, до новых встреч, пока-пока!